Всем привет, с вами Брэфэ. Мы выживаем в Майнкрафте. Так, вот мы появились, не пойми, что это такое. Это две овцы. Ладно. Не понял сразу, что это такое. Нереально. Ладно, странно выглядит, конечно, издалека, но мы просто рядом стоят. Мы заспомнились. Это, ну, как бы это горы, но сложно вот это назвать горами, да, потому что, ну вы видите все сами, что, вот что это такое, какая кривая генерация, просто ужас. Да, мне чуть-чуть пришлось убрать вот, мягкое освещение, потому что оно вызывает лаги в этом модпаке. Да, мы играем с модами. Чуть не забыл про это сказать, так что. Вот, я уже читаю. Что это, что это такое? Э, древесина гивеи. Сырая резина. А из этого дерева-то можно что-то сделать? доски тропического дерева почему-то три. Ну ладно. Так. Только сейчас у меня почему-то наломать дров. достижение. Криво работает немножко тоже. Ну а мы пока рубим дерево. Свинья, иди. Гуляй. Так. Ну, все Так. Шлите. Нормальное дерево, сейчас же срубим, а какие-то тропические тут. гивеем Дерево. Да. Так. Как же оно долго ломается? Это просто ужас. я Хочется вот побыстрее его уже сломать. Ладно, давайте создадим сейчас топор. Так. Хотя зачем топор? Пошлите уже сразу в шахту. Ч задерживать там? Пошлите сразу в шахту. Так. Так, так, так. Вот так. Все нормально сразу добудем камень себе Что тянуть-то давайте уже по-быстрому все как-то вот уголь добудем так вроде все окей мы добыли весь уголь окей о, яблоко. Еда нам очень... Да, нам очень нужна. А у нас какая сложность? Так, нормально, все правильно. Давайте сделаем так, чтобы я ее не могу... Ну... Изменять. Чтобы уж точно верно. То, что я себе не... Ничего там. Хм. Там кто-то может придумать, скажет, что я меняю... Сл... Хотя зачем? Ладно, давайте лучше пока добавим добывать камень будем уже для печки уголь у нас есть сейчас еще печка будет Хотя можно и на угле в печку в принципе у нас есть есть кирка в этом месте ну во первых очень много это что у нас это это меди нам нужно больше меди вообще на какая-то странная она такая должна быть, типа. Я просто не знаю, как она в реальной жизни выглядит. Просто она какая-то странная. Давайте кирку сожгм. там же можно еще, да. Так, так, так, пошлите дальше. Вообще уйдем из этого места, но ну, давайте сейчас просто добывать буду. Кстати, а что это такое? Это тоже меди. То есть меди из разных этих модов. Модов. Да. Ладно, давайте добудем сейчас эту меди. Копер, ор. Ну, ладно, добываем опять уголь. Окей, вроде все. Так, ой, сколько тут угля? Ладно, пошлите лучше медь добудем. Хотя нет, давайте в печку еще меди положим. Овцы, овцы нам сейчас понадобится. Нет, не слиток. Подождите. Тут. Может тут есть разные ножницы. Может, не только из металла есть. Нож. Ну, нет, похоже, только из металла, жалко. Просто все равно ведь я проверю. Нет, нельзя, жалко. Просто хотелось бы.. Я не хочу просто овцы это убивать, просто срезать этот так ладно добываем дальше уголь и не только уголь ой что-то не то ну ладно давайте доламываем уже все это и уходим так какие дальше у нас меди 5 что мне этого мало давайте уже уйдем лучше тогда отсюда так я обычно не люблю сам строить дом пошлите лучше деревню найдем да так будет намного лучше все же ладно вечно А дай ты все равно потом переродишься так пошлите лучше уже не давайте все уже себе меч подождите а я могу сделать себе о слушайте нормально я могу себе сделать меч такой вот подождите а он у нее какой урон кстати очень даже хороший урон у каменного меча какой урон вроде 4 или какой так пошлите свиней Зава... чего что с генерацией мира не так почему там полулетающие эти горы Такого не должно быть. Так ладно, свиней ударяем тоже. Так, все равно свиньи переродятся. Дай мясо. Так, что-то мясо. В смысле. У меня вообще не выпало ничего. Что с них выпадает? Эфериум Есен. Есен. Чего? Эфериум. Не знаю, что это такое, честно говоря. Потом посмотрим, надо найти что-то безопасное место какое-нибудь. Так. Ладно, все, пошлите уже дальше. Вот опять же, ну что это такое? Кривая генерация какая-то миром. Так, ладно, давайте пока подождем. Подождем, пока расплавится весь, все то, что я сделал. Так, ну да, это будет довольно-таки быстро так так вот осталось наконец-то уже чуть-чуть и, наконец-то, дождались. А уже стемнело. Ладно, похоже, мы сегодня деревню не найдем. Пошлите лучше повыше. Да будем еще чуть-чуть камня. Чтоб я больше так не ждал долго. Чтобы это было не очень весело. Что, -что это такое? Что -то это? Кристалл какой-то. Блок. Да, ночь ничего, конечно, не видно, но... <творную> Ч ⁇ -то мне кажется, пора уходить отсюда. А, Эть! -а а быстрее, быстрее в здание... Точнее, его тут нету. Эть, а эть, а Так, все, я в безопасности. Как, он... <с inve> как они меня ждут? ничего не вижу <звук> что это такое а <звук> еще они меня через блоки блин. давайте сделаем так так не очень-то хорошее жилье надо их потише сделать давайте потише их сделаем надо 20 так 5, нет, 25 25%. <звы> а они какие-то очень громкие. А ладно. кому мы выживаем. Пытаемся выживать. Ну ладно, нормально все. Ладно. Давайте. Сколько у нас уже там времени прошло? 12. Ну, ладно, нормально. А давайте еще пока поиграем почему бы нет что такого все равно пол серии занимала только переплавлял вот эту вот жареную свинину так что давайте еще давайте как посмотрим пока крафты крафт для чего используется вот этот эффериум сенки так для блока так подождите ка тут есть крутые печки типа подождите ка Фура. Офигейте, смотрите. Что у нас тут есть? Сколько разных печек? У нас есть такая. Много. Даже такая вот есть печка. Даже печка. Паспорт А, защищенная паролем. Офигеть! Смотрите, Ultimate Freddy. Ну печка, да? Крутая. Эффективность 90%. А как она делает? Офигеть, у нее сложный крафт. Сиз... Звезда из Незра, премиум А это что такое? Что это такое? Как это делается? Из... из этого, который делается? Из этого, который... Ну да. А что мы можем сделать на данный момент? Ну, мы можем взять железную печку. Давайте сделаем. Так, у нас железо есть? Конечно, нет. М -м так, копер ор. <свист> так, давайте-ка пока разложим все по места. Так и не надоели сверху шуметь. Вот правда. Да хватит вам уже там сверху. У меня здесь нет под землей нигде. Ну что это такое ну? Так, разложили предметы вот так то лучше вот реально там то курица какая-то тоже странная орека вот, странная орека курица ну, ну куда блин. вообще-то не курица ну вы понимаете но ну, вы же слышите но это просто так даже не знаю что делать еще ну у нас приплавилось да приплавилось чтобы еще сделать да ладно ничего ладно ладно пофиг потом прочитаем ладно с вами был Барфэ. Ну, всем пока Видите, пока